Итак, добрый день, дорогие друзья! Снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами будем делать роспись розы маленького букета. Итак, что у нас здесь происходит? Самая крупная роза, на которую мы будем давать акцент. Пара маленьких пятилистников, бутоны и листья. Для начала нужно отчертить зону, переворачиваем кубышки и нижних лепестков. Начинаем мы с нижних лепестков. Делаем сердечко, можно из двух, из трех мазочек, как вам удобно. Но если это из двух из, из трех из четырех, то центральные да, мазочки должны быть покрупнее. Вот наша кубышечка. К ней мы вернемся чуть попозже, как ромашечка. Можно из двух, из трех лепесточков. Не делайте симметрию, делайте разнообразней. Так, переворачиваем. начинаем делать вот такие манипуляции что происходит по краям по краям мы расширяем цветок и делаем пониже мазочки вот так Можно сразу показать серединку, до которой мы планируем доводить все мазочки. То есть вот он будет центр. То есть просто вот так вот ставим мазочки более светлым оттенком. Когда у нас будет прописка, уже будем разбираться с ними бочком. По бокам такие более вертикальные. не мазочки мазочки мазочки вот тогда центра что-то вот такое здесь происходит а как это нам делаем дать какое-то логическое построение это уже будет в прописке в следующий раз Ручка будет красивая такой я еще не показывала вариант рисовать розы. Вот это все дело подкрашиваем, оно нам не нужно. Подтушевываем. То есть никаких пробелов быть не должно. То есть все должно быть подкрашено внутри. Так, далее. Нам нужно разобраться с бутонами. Где бутоны? Бутоны вот. Вот очень красивые бутоны. Угу. Можно два, можно три. Давайте сделаем три бутона. Вот таким вот образом. Чуть уменьше его в зелени. И, конечно же, приступаем к пятилистникам. Только надо решить, какого он будет цвета. Они. А пятилистники у нас будут синие, наверное. Вообще желтый очень красиво гармонирует. Но я хочу, чтобы они были синие. Так. так нет здесь все-таки у нас хотя можно и так цветочек или лепесточек у него завернулся Оп. В общем, мазочек должен идти на вас, крутим подносик, не забываем. Так вот. Здесь может быть либо вообще боком цветочек можем поставить, либо полноценный. Давайте полноценный. Так, с бутонами. в принципе этого достаточно теперь у нас вход идет зелень выправляем кисточку и начинаем работать сначала с чашелестниками Угу. вот что я сделала значит внутри нужно подтемнить, да, у цветов И, конечно же, сразу ставим сбыльки. И листья. Последний у нас вход идет работы с листьями. управляем кисть нижние листики стараемся рисовать самыми крупными как правило, это показатель того, откуда смотреть ваш букет. Так. этот листик у нас зашел под цветы и Мы его аккуратненько обведем и там он и останется вот эту зону тоже стоит подкрасить там букет вообще собирается внутри и там скорее всего листья поэтому зеленью. вот листочек тройной и обратите внимание все старается касаться друг друга это главный принцип Последние листики маленькие, угу. вот сюда еще хотели один бутон и забыли про него. Причем я его не увидела, а почувствовала, что чего-то здесь не хватает. Потом присмотрел все видео. Стерся, мил. Так, ну, в принципе, уже можно заканчивать вот так. Сейчас посмотрим в целом на нашу композицию. Смотрим и решаем, нужно ли что-то еще. В принципе, я сейчас смотрю, мне кажется, что не хватает чего-то в этой зоне. Во-первых, можно чуть-чуть вот этот листочек расширить. И отсюда вывести пару маленьких листиков. Так, ну все, в принципе, мы закончили. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на канал, присылайте свои комментарии, получайте обновления. До новых встреч.